День добрый. Есть одна тема, о которой я давно хотел поговорить, но которая всегда казалась мне какой-то несерьезной, что ли, для того, чтобы писать отдельный ролик. Однако сейчас, как вы, наверное, уже догадались, у нас есть некоторые технические проблемы со студией. Я подумал, что от а чего же не поболтать в легком жанре. А болтать я собираюсь о такой штуковине, как современный молодежный протест. Начну с небольшой истории. Когда-то давно... Много лет назад, это было где-то в нулевых, занесло меня на акцию «Защитим ЕГУ». Был в Беларуси такой европейский гуманитарный университет. Власти его закрывали почему-то, а студенты протестовали против этого закрытия. И, оказавшись среди них, среди протестующих студентов, я, естественно, поймал первого встречного и задал вопрос «За что же вас?». Вроде эта контора не представляла никакой особой угрозы. Почему вас закрывают?» А, ответил мне первый встречный. «Вы же понимаете, что нас здесь учат мыслить нестандартно, а власть этого боится больше всего». Ну, так себе логика, подумал я, и пошел ловить второго встречного. «Вы же понимаете, что нас учат мыслить нестандартно, а власть этого боится», — ответил мне второй встречный. Как вы, наверное, уже догадываетесь, я шутки ради повторил этот фокус еще раза три с тем же самым результатом. Все чудовищно нестандартные через это пострадали. Если вдруг про нестандартность не шло сразу первым предложением, то обязательно добавлялось в конце. еще вот нас учат мыслить нестандартно, власть боится. И я тогда был вежливым и стеснительным, и кажется, просто сказать людям, что если вы отвечаете на вопрос одной и той же фразой, то это, наверное, не нестандартность, а просто какой-то другой стандарт, кажется, постеснялся. Но сам об этом крепко задумался, и долго ломал голову над этими стандартами нестандартности. Честно говоря, я вспомнил эту историю недавно, когда в Минске тутейшая креативная молодежь проводила акцию Мы не наши родители, мы не хотим быть рабами. И тут, мне кажется, это все состыковалось в какую-то более меня связанную теорию, и я спешу поделиться ею с вами. Как мне кажется, существует одна старая, очень простенькая, но чудовищно эффективная разводка, на которую постсоветская молодежь покупается лет 20, 30 или, может, даже больше. Как она работает? Нужно сказать им, если у вас есть, конечно, возможности медийные, чтобы громко сказать, чтобы жрахнуть так, чтобы ваши стекла затряслись и услышали все. Так вот, нужно сказать им, что все, что было до вас, это рабы и болото. Тупые колхозники. Слепые, как короты, не способны ни на что, и на все своей слепоты и усколубости. Все наши беды от их тупости, а их тупость от их природы. Но есть и новое поколение. Это зайчики вы. вы. другие тоже, наверное, от природы. Вы мыслящие, нестандартные, современные, креативные каждый яркая индивидуальность. И в этот момент сразу же нужно вбросить несколько маркеров, вот, этой, вот этих вот стандартов нестандартности, маркеров креативности и яркой индивидуальности, простеньких, чтобы даже дебил мог запомнить и повторять форму. Фу, какая гадость этот совок, свободный рынок, незалежность, кругом ворохи боронить незалежность. И Вуаля, на выходе мы получаем стайку попугайчиков, которые щебечут одни и те же простенькие фразы, но при этом свято верят, что они настолько нестандартные и мыслящие, как будто не с этой планеты. И люто-бешено презирают и ненавидят всех окружающих. Проблема в том, что такой взгляд на мир, он экономит мышление. Можно почувствовать себя агентом будущего очень просто. Достаточно просто занять правильную позицию не напрягаясь, что называется, он рождает чувство общности с братьями по разуму, тоже с попугайчиками такими, и он ласкает самолюбие. Но он превращает человека в слепое орудие чужой воли и чужих интересов. Направленное, как это не банально, звучит против собственного народа. Просто потому, что этот народ начинает под таким углом выглядеть... Статом каких-то тарглодитов из прошлого, которых нужно как-то хитро отвертеть вокруг пальца и помножить их мнение на ноль каким-нибудь хитрым, креативным способом. Тут я уже предвижу возгласы возражения: что а что теперь вообще не протестовать, что у нас в стране все в порядке. Сидеть, как мыши под веникам, ждать с моря погоды, как вы, рабы их совковые. Там, окей, бумер. Хе -хе -хе. Отнюдь. Я имею в виду нет. И в нашей стране, и в мире есть масса проблем против которых надо протестовать, с которыми можно и, более того, нужно бороться. Например, если у вас в стране большую часть рабочих мест создает Евроопт и другие торговые и ресторанные сети, значит, дорогие, как бы, ваше будущее до пенсии работать мерчендайзерами, официантами и развозчиками пиццы на красивых велосипедиках за минимальную заработную плату. Просто потому, что низкоквалифицированная рабочая сила особенно когда она в избытке, это минимальная заработная плата. Закон рынка. Дорогие агенты будущего, этого будущего вас лишили. Причем сделали это не родители рабы, и не тетки с начосом. Это сделала та самая невидимая рука рынка. И против этого действительно стоило бы бузить, кричать, голосить и протестовать. Но проблема в том, что вы этой проблемы даже не видите в большинстве своем. И просто нет в стандартах нестандартности. Вы прыгаете за свободу бизнеса и дальше уводить деньги и производство за границу. Поэтому ну, так получается, что вы становитесь орудием чужой воли и чужих интересов, а не своих. Детки-марионетки. Что со всем этим делать? Вопрос не из простых. Проблема в том, что эту заразу нельзя выжечь массово ударами там по площадям. Каждый может справиться с ней только в своей собственной голове индивидуально. Я могу посоветовать пару упражнений. Как только вас посещает мысль о том, что из-за них Лукашенко, там, вот из-за них ничего не поменяется, вы украли мое детство и всякое такое, гоните от себя эту мысль. Еще лучше давите ее, чтобы она не перепрыгнула на остальных. На самом деле нет лучших избранных поколений, хотя каждое поколение, конечно, считается таковым. Есть немного разные интересы, немного разный жизненный бэкграунд, и люди вообще столетиями возятся в одно и той же грязище. И если вам вдруг захотелось что-нибудь чирикнуть из репертуара свободомыслящих и непонятного тупым рабам, хорошо подумайте, вы точно не повторяете кем-то вброшенные чужие фразы, значение которых вы до конца не понимаете. Упражняйтесь почаще, и мир заиграет другими красками. Удачи вам на этом пути. До новых встреч, надеюсь, уже в нашей студии.